Нужен был инструмент, который позволил в режиме реального времени просто посмотреть, чем человек занимается на работе, какие у него есть вообще в целом затыки. Скриншоты они снимаются с рабочего компьютера. Кому человек звонил, как активно он пользовался мобильным устройством. Мы можем посмотреть, какими он программами он пользовался. Всем клиентам ставим. Один до... Он устанавливает, он в шоке. Он говорит, этому человеку я заплатил там за 2 месяца сотку. Меня зовут Николай Ившин. Сегодня я беру интервью у Ярослава Голуба. Он директор компании Intec. У него работает 60 человек и вся себестоимость а, завязана на людях. Раньше Ярослав использовал одну систему для учета времени рабочего сотрудника. Сейчас а, ты, получается, создал свой продукт, да, то есть выводишь на рынок, это а, инсайдер. Мы поговорим о том, как контролировать своих сотрудников, если они еще удаленно, в полях. Обязательно досмотри это видео до конца. Ярослав сделает охрененный бонус. Какой? Два месяца бесплатного использования системы Insider на тарифном плане стандарт. От себя я подарю файл движения денежных средств, где ты сможешь свои финансы контролировать, доходы-приходы и смотреть, сколько чего у тебя там по балансу. Был момент, когда мы все работали на удаленке. Не могу сказать, что за всеми надо было следить, но за кем-то... Ну, так скажем, контроль требовался, за кем-то надо было очень следить. И, получается, родился продукт, который, ну, в первую очередь закрывал твои потребности. Но к этому продукту мы пришли таким длинным путем. Когда-то мы а, использовали такую программу Ставкоп, это еще был год, я не знаю, 12-й, 13-й, 14 он нам, а, ну, на тот момент в целом подходил, uh -huh. это DLP-система. Мы его использовали для того, чтобы оценивать вовлеченность новых сотрудников и вообще, как они вписываются в коллектив. То есть, когда приходит э, новый сотрудник, вот он вышел, и у него испытательный срок. Uh -huh. И нужно было оперативно принимать ну, какие-то решения по новым участникам команды, как он, чтобы понимать, как он вписывается, как он вообще справляется с, с работой. И нужен был инструмент, который а, позволил в режиме реального времени пос посмотреть, чем человек а, занимается на работе, какие у него есть вообще в целом затыки. Ну и занимался, то есть ты можешь вести его рабочий день провести. Ну да, да. – можно... это вот, получается, тем, что, ну, чем вы пользовались до… dlp – это класс программы э, нацелены на корпоративную безопасность. Mm -hmm. То есть это в первую очередь информационная коммерческая безопасность э, нацелена на то, чтобы минимизировать риск кражи конфиденциальной информации и мониторинга, ну так скажем, мелких инцидентов. Допустим, там что-то на флешку скачал, там опоздал, не пришел. Вот такого плана. То есть могу сказать, что такой класс программ на сегодняшний день используется практически на всех крупных предприятиях, Вообще на ну, девяносто девять процентов. У тебя есть пол сайтов, которые там нельзя заходить, да, либо они являются нерабочими. Можно выявлять время, да, когда сотрудник, например, зашел в программу, пошел там покурить на три часа, потом вернулся, он опоздал, да, то есть он компьютер не включал, он вообще не работал, или наоборот, он переработал, да, и что можно компенсировать. Я хотел бы еще базовые штуки посмотреть у тебя, как они выглядят, да, вот на самой программе. А покажи, пожалуйста, вот, допустим, рабочий день какого-то человека. Ну, смотри, вот э, это у нас главный экран. Видим общую статистику по организации в целом, это сегодняшний день. Зеленое – это работа на продуктивное время, то есть когда сотрудники работали с, в общем, с целевыми программами для их профиля деятельности. Да? Красные, значит, не, не целевые. Ну, допустим, какие-то сайты развлекательного характера, либо которые, ну, можно сказать, нейтральные. Вот, мы можем зайти э, сюда вот, в раздел «Сотрудники» и посмотреть статистику, допустим, по персоналям, по каждому. То есть здесь есть ну, общая информация. Вот интересная штука, скейншоты. Да? Mm -hmm. Можно посмотреть. не снимаются с рабочего компьютера. Вот Человек пришел, вот начал работать. У тебя получается вот. сейчас настроены скриншоты в рамках минуты да, или 30, да, 30 секунд да. даже? Вот. Человек заходил на почту, переписывался в WhatsApp с клиентом, да, да. у него рабочий стол. Вот есть очень интересная такая функция, это агент для мобильных устройств, и можно посмотреть именно вот скриншоты мобильного устройства. То есть там ту же самую переписку, либо, допустим, там. Кому человек звонил, как активно он пользовался мобильным устройством. То есть вот такие скриншоты снимаются. Дальше есть интересная опция, особенно это актуально для мобильных сотрудников, менеджеров по продажам, торговых представителей, тех, кто работает в поле uh -huh. активно. То есть можно посмотреть их э, перемещение. Допустим, возьмем вчерашний день. И тоже вот по сотруднику. Его... Вот. Вот. Вот. Э маршрут передвижения, правда, это у нас 11 сентября, это был выходной, но 15 mm -hmm. рабочий телефон mm -hmm. с собой взял ну, во время отдыха, и можно посмотреть, вот он из дома поехал в Алмаз, в Алмазе он там, вот, ну, здесь вот зашел в кино, поел, много перемещался, и потом раз, и вот такие круголя, дал и снова домой переехал. Суть такая, да, что получается, компании, где доля с сотрудников, да, то есть это услуги. Если сотрудник уходит на удаленку, то есть можно контролировать его телефон, его компьютер, его местоположение через эти устройства, смотреть, как с графиком это связано, то есть какой путь он должен был там идти, а как он ходил, да. Записи, есть куда несколько пропускал. информационных срезов. Первый срез это автоматизация учета рабочего времени. То есть когда человек пришел на работу, когда он включил компьютер. Когда он приступил, собственно, к работе на компьютере, mm -hmm. то есть начал двигаться курсор мыши, нажимать на клавиши, то есть активное время за компьютером, да, mm -hmm. это один срез. То есть, это, ну, то есть, вот время включения, время выключения, простое это все в целом у нас учет рабочего времени. Вот тут вот видно, что человек, допустим, там, 5 часов работал тут, 6 часов работал за компьютером. Но это менеджер по работе с клиентами. То есть тут, в принципе, как бы так, плюс-минус, как бы они не все oh. время работают mm -hmm. за компьютером, они могут ездить к клиенту еще куда-то. А, здесь мы видим, что 8 часов у, у полных поработал тут. Ну тут Сейчас. по сути тоже 8 можно, да, да. плюс выходной. И вот он 40 часов практически доработал. Да, да, да, он поработал за, за компьютером. Мы можем посмотреть, какими он программами пользовался. Там 1С, там Google Chrome, Opera, Дальше можем посмотреть на какие он сайты заходил и их можно посмотреть инциденты по нему то есть инциденты это то есть он допустим вот, вот у нас такие жесткие инциденты настроены то есть 6 минут не было ну, на месте uh -huh, такой uh -huh. инцидент срабатывает до да? недопустимый допустим сюда же попадают допустим какие-то запрещенные сайты либо запрещенные uh -huh. программы а, вот есть о, ну, общая сводка по всем сотрудникам то есть ну вот допустим там Опоздание, кто насколько опоздал, там, можно посмотреть сводку по сайтам. Вот, допустим, выборку берем и смотрим, допустим, там отвлечения. Вот, ну вот, за, допустим, за, вот, видишь, какой-то Кабр, кабр, да, кто-то смотрел. Подожди, и он, он смотрел, получается. Uh, недопустимые сайты, да? No. Uh, HR-портал, например. Вот я думаю, сейчас гляну, там HR-портал, скорее всего, у нас кадровик смотрел. А, это у нас, да, все правильно отреагировал, это SEO -специ специалист у нас с подбирал рекламу, mm -hmm. в общем, статью рекламную, ну, пользовался там таким, как бы, ну, сайтом. То есть, как вылечить пассажир, пассажиров среди ваших э, сотрудников? Ну, давай, перейдем, посмотрим. Вроде как человек, вроде, может искать работу, но в данном случае это маркетолог э, искал контент как раз для инсайдера. Хотел написать статью для нашего блога и вот читал статью, но тем не менее система ну, правильно сработала, что вроде как он маркетолог, что ему делает? Ну, да. начал да, смотреть, да. какие статьи да. релевантные для твоего, получается, продукта. Ну, то есть, Нет, система-то не знает, с какой целью он пользовался да. этим джок сайтом. Она понимает, что это подозрительное действие, да? Но вот человек зашел в ВК, да, вот у нас вот Руководитель дела продаж стрел вконтакте. Кстати, есть интересная функция, если нажать сюда, можно посмотреть, с кем он переписывался. А, подожди, ну вот если ты залогинишься, а, ты если залогинишься доложусь, да, окей. тут вот есть э, табель учета рабочего времени по всей компании в целом. Ну сразу же смотреть за определенный период времени средства всей организации. То есть бывает какой-то сотрудник, допустим, на больничном, либо в ну, большой организации, либо допустим там отгул взял и такой может легко произойти, что забыли его отметить, а там, человека, допустим, не было да, угу. на рабочем месте. То есть ну, программа фиксирует, и потом это ну, условно как информация для перепроверки. Ну, всех да, да. сопоставление бухгалтерии ну, брал, ли он действительно да, этот отгул. Ну, в общем, есть масса очень таких полезных отчетов, которые позволяют анализировать работу сотрудников. Всем клиентам ставим. Один-два Расскажи какой он случай, который... Ну, допустим, один из самых интересных клиентов. Компания занимается производством промышленного оборудования. Mm -hmm. а собственник э, нанимает маркетолога, mm -hmm. сажает его в кабинете у себя напротив себя, который на протяжении двух месяцев фриланс. То есть он не занимается маркетингом этого директора компании. Он в фигачестве и рекламная компания. Вот он, он устанавливает, он в шоке. Он говорит, Это, этому человеку я заплатил там, за 2 месяца сотку. На заметку а собственникам, вы внедряете да. инсайдер, а на заметку э, крутым маркетологам, фрилансерам, вы можете снять офис, и вам будут еще по полтосу доплачивать. Вот. И он такой в шоке сидит, говорит, что с ним делать? Вот что с ним делать? Ну, понятное дело, что как бы, вернуть на торги, уволить, бить уже да. нельзя, убивать тоже поэтому да. уволить, да. Все, Ну разбежались. Мы с ним общались, он говорит, я бы так бы узнал, но по любому там, потому что за два месяца ну толком ничего не изменилось, что-то так, ну как-то, ну, эффекта нет. Но я человеку доверял, думал, он что-то мне там лапшу там на уши вешал, вешал, вешал, На самом деле человек там весь рабочий день занимался какими-то своими проектами, там кому-то контекстно стоял директ, там Google Adwords вот. Его рекламная компания занимался не знаю там, ну быть, закидывал, пополнял. Очень часто там у людей жалуются, что им не хватает времени, им нужен, им нужен помощь. Мы срываем сроки, потому что много задач. Заходишь в скиншот, и там, допустим, там в середине рабочего дня там косынка. Я думал, косынка уже программа, которая... Просто меня а. до сих пор. Особенно любят бухгалтера. Любят бухгалтера, «Косынка». смотрит смотрит «Косынка». Блин, прячет это видео. Есть другая сторона вопроса. Тоже нам, допустим, один из клиентов говорил. Вот в чем для него, допустим, плюс. Он, условно, свои опасения, наоборот, снимает. Он думает, что человек какой-то там, условно, там Типа не работает, ничего не делает. Да по-любому он там весь день сидит в «Контакте». А тут допустим, он кого-то подозревает. Отрывает, а человек нормальный, адекватный. Ну Но он просто, на самом деле, у него тоже много случаев, он просто тебе тупо не нравится? Ну, потому что ты приходишь, а он как бы, иди нахер, я работаю, ну, он реально он, работает. Он чем-то занимается, ты не можешь его оценить результат по, так скажем, не объему работы, а вот именно по результату. Но результата какого-то нету, который ты хочешь от него получить. А на самом деле человек делает всю работу, делает ответственно, там, там все должностные инструкции, а ты его в чем-то можешь подозревать, и вот это вот классный программ, он как раз ну, с, с, с нормальных сотрудников он снимает все подозрения. Ну да, и ну вот я могу добавить, да, есть получается бралисский учет, ты контролируешь финанс компанию, да. есть CRM системы ты контролируешь. Отдел продаж да, там и маркетинг в нем тоже можно контролировать. Чет учет рабочего времени, тем более, когда сейчас все за компанией, за телефонами, есть такая программа, и то она, получается, создана предпринимателем из своей собственной боли, потому что ты пользовался другими программами, которые тебе не подходили, ты сделал для себя прикольный продукт, и он начал вкатывать другим предпринимателям. Ну, более того, мы сейчас зашли резидентами в фонд развития интернет-инициатив, угу. есть такой фонд Free. Вот мы зашли в акселератор. Фри так еще крупно. Фри, да, фри это очень крупно. Да. Да. да, у нас очень такие крутые, сильные трекеры, которые нас затаскивают в такие компании, допустим, как Sky TransMash Holding. Это производитель всего подвижного состава для РЖД. Есть прям ну, большой интерес со стороны и бизнеса и топ-менеджмента на такие программы. И вот просто из нашего опыта, Работа вот в акселераторе, мы уже там полтора месяца находимся. Мы, ну, такой хороший у нас прогресс есть, то есть мы вышли на такие, можно сказать, стабильные продажи. Мы отстроили э, свой маркетинг этого продукта и прям стабильно каждый день получаем лиды на нейтренинг. Если у тебя есть э, какие-то, я не знаю, там, люди, которые тебе нравятся, скажем, говнюки, да, либо, например, люди, которые там, постоянно нет времени, да, у них там что-то постоянно какие-то вралы, либо у тебя просто до хрена народу, и ты не понимаешь, что они делают каждый день, да, там, э, то можешь попробовать абсолютно бесплатно, да, там, да? ценообразование там еще разное, да, у тебя будет меняться. У Но... нас 90% из них что перебивает, у -у -у. программа продается следующим образом. Мы ее даем бесплатно на 2 недели-месяц предпринимателям, 9 из 10 ее покупают. То есть они устанавливают у себя на предприятии, внедряют, у -у -у. понимают, что она дает положительный эффект в работе. Там, Очень важный чувствуешь. момент, я знаю, что Ирослав такой, как бы, ну в кавычках, параноик за данные, да, когда тут мы включали, паролил, там еще что-нибудь говорит, нет ли записи там, все дела. Эту программу можно купить блоком, установить к себе на сервера, как бы она никакого отношения не будет иметь э, к компании Integ. Да, там, да есть, она продается, все... лицензируется как в облаке, так и в карте. Да, то есть, а кто без каких-то таких штук, то есть вы можете в облаке этой, этим штукой пользоваться. Это будет ежемесячный тариф. И... В таком роде, да? Вот, то есть есть пул для параноиков, есть пул для не параноиков. Нормальных Ну, нормальных тоже, да, так сказать. Вся информация на сайде.рф на сайде Так, ссылку, по которой ты можешь получить бонусы от Ярослава, мы разместим внизу. Ссылку на файл движения денежных средств мы тоже разместим внизу. Поэтому переходи по этим ссылкам. Смотри другие видео на моем канале. Там очень много интересного про управление финансами в целом. О том, как оптимизировать затраты на, вот этом видео на сотрудников. Есть по серверсистеме, есть по отделу продаж. Есть в целом, как мы разбираем компании. А с тобой до новых встреч. Пока-пока.